Снова, друзья, здравствуйте. Только что мы писали в эту сторону. Я надеюсь, сейчас Санечка покажет. А сейчас будем писать в эту сторону, потому что в эту сторону тоже красиво. Будет призаз уже в работе. Будет потом дорабатываться по-сухому. А сейчас вот этот мотив очень нежненький. Ну разве что лодочку пристроим. Готово прыгать. Итак, снова в той же схеме тройником смачиваю холст для того, чтобы краска зашла без, без сопротивления. Кисть уже побыла в работе, поэтому сбрасывает несколько Несколько сбрасывает какую-то тональность И небо писалось в ту сторону Теперь будет в эту сторону Опять, как и в предыдущей работе Ультрамарина Верхняя часть неба, небесно-голубая нижняя часть неба. Когда закладываем небо, не забываем, что светлые партии любят густую краску и небо должно быть заложено более-менее или менее с густотой, особенно за счет белил, то есть плотность краски должна прозвучать. То есть не вот такое акварельное состояние, а вот такое белильное. Небесно-голубая Значит, смотрите, Мошки налетела и вся картина была в мошках, когда я принес ее с пленера. Поэтому я в тот же день мошек всковырнул, небо доуложил, пока помнил его. Вот, доуложил. Сейчас работа высохла. Вот, я буду ее дописывать уже с фотоматериала. Так, ну. Пожалуй, и все. Ну вот, в те два дня, два, три, три пейзажика произошли. Вот, и надеюсь, вам понравились сюжеты. И приезжайте к нам в Переславль, пишите.